И здравствуйте, дорогие друзья, это видео моего канала, я продолжаю прохождение вулкан. Не знаю, как пойдет пройдет дальше, ситуация, ситуация, но мы будем думать, решать загадочки дальше этой готики. А если понравится эта рубрика, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А я начинаю прохождение дальше. Там надо будет до тролля какого-то еще зайти, так что тут, дорогой зритель, не просто так, будем еще озвучивать вам. Не против, что я вас тут попищу. Так, ну тут больше воровать нечего. Гренд, Геренд. У тебя случилось не... Ни... нет ничего для меня случайно ничего не ничего для меня ну вообще то есть надеюсь все наемники в таком числе и я хотел бы хотели наши шашлык жил сой рядом с камнями но при через 20 минут летел дорога унесла его наверх, а потом теперь он лежит где-то в области Каменной Руга. Ру Я посмотрю, что можно сделать. Спасибо. Покажи свои товары. Выбирай. Ну да, неплохо прям так. Уже неплохо. Этот лох... лах. А это не разговорчик. Танк. ладненько По-любому, здесь что-то есть. стрелы, да. что стоять Как? Как? Так. Такой ты такой ну мне отпрасал лагало меня зовут лариус и я приехал со своего острова чтобы заручиться поддержкой понятно а тоже я же испугался что ты бандит в чем заключается твоя проблема на моем острове скоро будет извержение вулкана мы поможем тебе только для начала ты должен стать одним из нас ты можешь стать любым наемником пожалуй мне либо не остается больше делать если ты хочешь присоединиться к нам то тебе нужно поговорить с нашим предводителем о это кто такой тот кто большей части времени проводит в Прикольно. Миг. Я пришел за Алибардой Эрика. Эрлока. А, да, он у меня ей. И... А почему я должен тебе отдать ее? А те случаи не значат слово движения. Я так полагаю, что ты прошел э, э, Эрика. Вот он. Отлично. Прям изи. И ты? Пуля. Пуля. Могу ли я тебе чем-то помочь? Принеси мне какую-нибудь очень редкую вещь. Ну, готов говори же, готов говори же. Я хотел бы выколовать вы меч не простой, а из рудный. Но мне нужно три куска руды. Если ты принесешь их мне, то я тебе ведро вознагражу. Я, я сделаю это. <свеческий> так. Это вот этот вот кузнец, типа мол, камон. Вот этот вот. Пуля. Ну кай Мне никогда не а -а, открыть это без правильного без ключа. Ключ. Прям зашибамба. Ничего очевидного. Так, а это случайно не то, чем я подумал? Драконий корень? Нет. Юрий. могу ли я чем-то сделать для? Могу ли что-нибудь сделать для тебя? Можешь, правда, не знаю, может ты это сделать или нет? Ты действительно хочешь мне помочь? Конечно, а ты думал, что я шучу? Итак, слу слушай сюда. Если ты пойдешь э, в сторону к кладбищу, у то увидишь э, лук, он, э, который поставил дликий скот. Вреди него между двух кустов прячется падальщик. Ты должен убить его. Чем? он тебе плохое сделал? Что он такого плохого тебе сделал? Но ведь... ведь, ведь Вечно жрать ягоду, которую я собираю. Я вижу, он тебе сильно разверлил, раз раз а то я получу взамен. Но я могу научить тебя выдирать, выдирать зубы и снимать шкуры с животных буду счастье читать, что договорились короче отличненько пойдемте мало так сохраним она да тут ничего сложного в принципе в принципе вот кажется такого да там тяжелого совсем нет ну иди сюда, падла. Беги, беги, беги. Оп. Давай, опа. Опа, оба, оба. оба. Ты собака тут Опа, опа, опа, опа. Слился. Отчислить. Я. я даже хп не потратил, не рисочки. О, так это же уголовой падочек. Юпта. Ну ладно, кратокрыс, давай, давай, давай. Здоров. Здорово, бра. собака. Так, тут собака, О, как, собака Ну ладно. Откинемся и начнем мстить за это. Вот так. Кстати. Интересно же, где ты пляж, что так придумано? Да, давай, давай. Ч табака тут кула? Блин, и вилидим, а? Почему я не могу уметь затаскивать? Сейчас, дорогие друзья, я на паузу поставлю Ну все это поднастроил, поднастроил Но у меня должна вот эту клавишу работать Она мне не работала Я думаю, как так? И вот это действие Блин, а я не запомнил Ой, блин Ой, я даун Даун, даун, даун, даун Да, я даун оказался, давай чего взять да запросто да, разобрался с таким падочком вот теперь луговой падольчик вот это уже противник погрознее будет Я и не видал этого падальщика, конечно. Ну, ладно. Ну, как бы, дорогие друзья, бегите, я же все-таки справляюсь с этой игрой. Как-то так. Ну, скажите, ничего особенного. Ты слабый еще, блин. Ну, ладно. Давайте тролли поищем. У меня жопочка сейчас подзагавит Почему? Потому что тут есть проблемы какие-то, наверное Сейчас я отойду Так Ты выглядишь не здоровым Тебе помощь нужна ты, наверное знаешь что пару дней назад умер моя жена моя жена ага. ну на у нас была хижина на складу Склой, а, пару дней назад ну, за, за, за, мисс обор я прошел и на ее и глупо так я хотел бы э, получить их назад я могу вернуть тебе монеты. Ты Слышишь, это рада рад, Ради меня. А почему бы и нет? Ты знаешь, почему пираты здесь? Нет, это не... Это я не так сказал, не могу. Но я понимаю, что они так... У меня так чувство, как будто... Он же здесь кто-то ищет... Когда, когда прибудет пираты, отшельники на время скрылись. Поговорить с ними, возможно, он знает, зачем они здесь. К сожалению, я тебе сказать больше ничего не могу. И на этом спасибо. Да, извините, конечно, за мочтение. Я вообще... Просто... Как бы сказать, давно... Такими действиями не занимался. Почитать книжки надо давно уже просто. И... Вот там тяжеловато, говорят, будет. Так что я лучше вот так сделаю. Мне кто-то говорил, что в этой игре... Да ты долгучик, что ли? Да ты собака сутовый читер да, гоблины тоже читеры порой бывают, вообще гобль давай, давай, давай здоров, дорог, здоров дорог, дорог. только побери <смех> что, что, что пока ой подвезло так, сохраняемся иди сюда гобби черный гоблин вы серьезно? таким грозным противником Да, вот то, что мне надо было. Надеюсь, это магу и надо было. Понадеемся. Ну, я вообще читами не пользовался, так что, дорогой зритель, меня ни ничети не нет. считают. Из этого не выйдет ничего хорошего. У меня хп как и было, так и было. Но, видите, ничего не прокачано. А то как некоторые пишут, а да ты же читер, блин чего я читер, если я ничего не сделал максимум багом Сера. так это я к магам да спущусь давай там лекарство кому-то охраняемся аккуратненько пролазим И нет не получилось не получится наверное да как ты дурак Давайте аккуратненько попробуем. Хм. Не озвучно, да? улучшил сражение. эй ты от энергия, до да, получает ну она анна дает Эй! я принес ты все твои россии которые ты хотел правда это вероятно было сложно ну чтобы было то было я тебе очень благодарю вот возьми вознаграждение и все зелье мы уже знаем как создавать Пива. отлично так вот с этим надо еще поговорить да комма кома, кома нет Компред. эй ты вот твоя вот твоя алибарда спасибо я уж думал что не получил ее обратно я скажу Филиксу, что ты честный человек, и ты можешь стать одним из нас. Вот, возьми на на немного золотых в э, качестве вознаграждения. Отлично. Вот и зарабатываем мы на этом. А в реальной жизни тяжелее заработать. Так, еще пару заданий, и я потом стану магом. Надеюсь. так надо оператор узнать, да? Убер, кто ты? Так, ладно, не хочешь разговаривать как хочешь Твоя проблема Видите, я сюда пока не могу, я потому что слаб Со временем будет у меня, когда появятся эти, такие Так, пойдем поговорим с одним чуваком, как он сказал. Воу-воу-воу, блядь. Не повезло. А? Забаговала? Вы серьезно? Эй, а? ты! Эй ты! Вс ⁇ Я уже умею э, лечебные растения всякими такими. Так, с такими уже дети не будет, да? Эй ты! Так, ладно, давайте попробуем с пиратами хотя бы поговорить что ли. А, я столько раздох, это вообще какой-то какой-то, Габелла. Давай ну, с отшельником поговорим. О прям он говорил. Ну да, кстати, у меня микрофон SafeFi, если вы хотите узнать. Это тот самый SafeFi, который говорили для стримеров, начинающих. Так оно и есть. Эй! Ты знаешь, почему пираты здесь? Нет, но считаю я должен знать об этом риахар рассказал мне что когда-то они появились ты ладно я знаю чем он, они туда прибыли зачем это это моя и почему потому что я раньше был одним из них что ты куда-либо да, и чем? Казань, чем? А как я ушёл, он, они изобрали большую часть добычи. Вот поэтому а, они это и появились. Да, и так они прикидывали сюда, я прятался, но так и ничего не знаю. И почему же они не нападают? Они были уже давно не единственной проблемой для этого явления магии. У тебя есть способ, способ победить их? Э, победить, да? И же целая толпа. И больше они имеют очень сильные союзники. Ты не сможешь победить их. Я могу дать тебе лишь эти доспехи. Я только знаю, что в этих доспехах они тебя не тронут. Знаешь, где находятся ключи? А тебе зачем? Я хотел бы разведать и исследование области. Нет, ты не след... этого. Почему? Потому что там слишком опасно. Да, мне просто, ты знаешь, где находится ключ. Да, но я тебе не дам его. Минута, о, о чем это ты? Ключи меня, и это я за, закрыл. Закрыл Уходи. По, по Понятно, а зачем тебе... Ты не закрыл. Ты его, его закрыл. я пришел сюда, кто? Территор... территория была открыта. Вскоре одной началось происходить дикие монстры, а затем начинают происходить страшные вещи. Однажды я проснулся ночи и услышал такой сторонний шум. Ш... Ш... Ш... Т... Э... Поэтому я не закрыл двери и как поэтому я и закрыл двери и так здесь и это странное событие так, я больше не э, всего боюсь, что откроет э, эти двери все начнут нападать еруда. а что ты так так принципиально ты сам только э, сам посмотри сегодня 6 шесть наемников и 6 магов чего тебе бояться. Ты прав, но если ты что-то произойдет, дай дай себе знать. А сейчас бери ключ. Окей. Как интересно. Какое событие это интересное. Ну типа мол, камон сейчас, давайте сохранимся и вот сюда сходим. Там гобики. Гобики, гобики. сильный уже более или менее с доспехом то куда идти? Там ничего не из этого не выйдет, ничего хорошего. Да, сохраняемся. же мне ключ от этого дал точно да не седа а область раз развод Ой, извините. Опять я... Но молодой не так сильно волк припатит, как вот этот волк. Этого ничего нет ничего хорошего кто-то говорил про руну окей ой не руна а эти каменные таблички Давай. Угу. но ну, здесь в принципе больше то и ничего нет Нечего не взять угу. даже не заметил зелень да Типичный ник чего сказать Давайте до пиратов сплаваем, что там как. И узнаем, что они хотят. М -м. Текстурки такие, да, значит, все беспонтованно. Ну ладно. стой пират пират ты в стой что ты идешь сюда правда. ты, ты такое кто такое если у тебя будет, будет время подойди ко мне у меня, у меня есть для тебя маленькая работа отлично видите да я полностью с тобой согласен Джей. У тебя есть для меня работа? Кто ты? Меня зовут Джери, я наблюдаю ну, пиратов новым и более основным клиентками. Короче говоря, я работаю кузнецом у пиратов. У тебя есть работа для меня? Почему бы и нет? Мне бы не хотелось бы сыро стать. Ста Принеси мне три штуки сырой стали. Вот, то тебе сырая сталь. Отлично, ты бы знал, как я тебе благодарен. Вот, возьми свое вознаграждение. Вот так-то. Просто, быстро и эффективно. Так, сохраняемся, там маг будет. А, новенький. Что ты такой, мой магический лифт? Это, наверное, ты его сделал. Да. А что ты здесь удиви удивительно? Э -э меня зовут Саймон, я единственный Макс среди пиратов. А теперь осталось ждать э, мне покой. Я должен.. Ну да. Да. Порой прям перед ним. Пофиг вообще всем. Так, ладненько. Вот Что-то внизу интересного есть. Если он этого не видит, я ничем не могу. Это Да. Это не мои проблемы. Ничего особенного, как всегда. Еще бродский корабль. В наши дни даже и не да, да, да. И говорите его по-русски, зашибись. Он слушал, людей. В наши дни даже. И не просто по кораблю, может кто-то еще с именем будет. Это главарь пиратов хм. я с ним не буду разговаривать потому что мне незачем хотя бы даже сохраниться если проверить ради интереса что он нам скажет ладно, давайте сохранимся и поговорим Давайте сохраняемся и болтаем. Грег. Ты можешь сказать, сколько у вас есть? Пиратов на корабе 5. Кроме того, у нас, у нас есть еще семень. Темнома короче всего на 6. Могу я чем-то, э, чем-то сделать для тебя? Можешь? Э, мы ранее же, чтобы дол долго, долго, поэтому в этом в, мы голоды. Единственная проблема есть на нас, я на является то, что мы не знаем. Э, так и я думаю, что мне не понадобится здесь, если они нападут на нас. Да и что я должен сделать? Ты должен принести нам еды. И сколько? Я думаю, 6 кусков мяса нам хватит. Сколько у меня? 9 кусков мяса. Так, это вот на пожарная? Так, а где жарить у них? А, у них не сковородки, ха-ха. Может здесь что-то есть? А, нищеброды. Ладно. поговорим с магом может что-то он с депкой и этим Снова туда попал, да? Да, конечно, геморно. Я не знал, что там так будет. Что ему 6 кусков мяса надо. Ну, дюжина. М -м да, давненько я в такие игрушки не играл. Вообще давненько. И не читал давно. Так что, дорогие зрители, не серчайте, что так я читаю говно. Просто устаешь на работе, это пипялка, как вообще жесть, прям. Хм. Пойдем к капитану их, поговорим с ним. ладно побежали с главным поболтаем угу. так что не озвучены. ну что поделать что поделать его по не делать как говорится Заслонники пошли спать все. Грег. Я принес жареного мяса. Большое спасибо. В качестве вознаграждения я, я дам тебе несколько золотых монет. Так. Деф, дефи. И... Джефф, чем я могу тебе сделать? Я узнал, что у Генри есть тайная комната на складе, где где он хранит. Буду хорошо, если ты соврёшь склад так, как я. Ну ладно, я исследую это тайная комната. Склад. Вдруг хм. капитана, так Я знал у Джеффри, что У капитана есть тайная комната Естественно Джеффри там уже был, но ничего он там не дошел, поэтому он поручил мне чтобы я исследовал эту комнату, а где тайная комната здесь? Хм. интересно и где же это тайная комната лучше мне вот это хм. ладно Может и внизу тайна комната. Кто их знает? У пиратов тут вообще нычек-то. Ну, угу. Мне сложно было догадаться, дорогой зритель. Тут тот же два входа, видишь не один же вот эти кажется двинулись да фундук Сейчас там тысячи золотых отлично Дорогой зритель, я не знал сразу, я так, просто наугад, пальчиком вверх. Я всегда наугад играю, так что тут, дорогой зритель, я эту игру не проходил, так что это проблема. Да, кажется, там где... Да. Сейчас поговорим с этим тайной комнате я нашел ценную вещь там стоял сундук в нем было 1000 золотых сектант. очень хорошо давай мне секрет тант и 700 золотых Оставь себе остальные так Черт! В чем дело? Все, задание их не прогина. Как быстро, дорогой зритель. Очень быстро. Падаем! Так, ладно, поговорим сейчас об этом. Ну, просто задание их прошел быстренько. Не знаю, дорогой зритель, просто я не знаю, просто наугад. Прям так. Фу, ну я всем еще разобрался так быстренько, по-быстрому, да и все. В чем проблема-то? Так, выплываем, сохраняемся. Не знаю, я очень быстро так прошел так Что? Зачаем этот маскарад? Так я не буду с тобой разговаривать. А вот так. Зачаем этот маскарад? Так я не. Ой, тупое ушлепина. И ты? Нет, он не разговаривает. Ладно. вообще не мать, парад, чек Ладно. Я выяснил то, что надо было. Ну, дорогой зритель, если вам понравится эта рубрика, так что, что лайк. ладно. Я старался... Жду от вас лайков. Ты мерзкий пират. Ой. Так, загрузиться. Ты мерзкий пират, правильно. Я случайно я не хотел. Нет, замоков воды выйду все. Блять. А И ты! не нужно было гореть И зачем же? Я должен сварить напиток маны для фила. Хм, да, я понимаю. Вот возьми не знаю зачем есть пираты и зачем же они ищут то что от щищили, на которую ограбил их Ага, очень интересно я не был что ты нам присоединился окай эликсир маны, давай еле сварено Моко Я знаю сколько пиратов находится на корабле И сколько же 5 пиратов и один темный маг Ого Самая опасная проблема для нас является темный маг я благодарю тебя за помощь. Возьми это напиток э, знак возник. Под... Так. Магию мою повысить пока не надо. Утер. Я раз Разве это будет, правда. Расскажи, что там ничего, кроме каменного круга и пару волков. И я нашел еще этот каменную табличку. Ну, ходи, порву. он, наверное, знает, что на... с этим делать. Если ты знаешь, присоединяйся к нам, я возражать не буду. Тоже я тебе не отправлял. Да, ничего с Вот, возьмите первый напиток. Отлично. Окей, Анна. Вот твой напиток. Очень хорошо. Я даже не знаю, сам ли ты это сварил. Или же у кого-то купил. Хотя мне все равно, я верю тебе... Это значит, что я выдал... Выдаю... Выражаю испытание. Так. Но по... Мне ты хороший человек. Вот тебе маленькие возограждения. Так. Я нашел все старые.. Старую табличку. Ага, так. Покажи-ка. Так, так, покажи Как? Также письма я видел на острых Хорнисе. Судя по всему, это табличка 20-летняя. 20 лет. А может, по-конкретней. Здесь написано, демон, который ты убил и предал Земле 250 лет тому назад. И что же это значит? Это значит, что древний культ... Убил демона и через несколько цивилизаций. Затем он построится это камень. Куда? Кто изготовит, демон? и в случае так. И кого это произойдет? Только я точ точно тебе сказать не могу. Не он... тот знает скоро. И как мне определить это произойдет? И когда это произойдет, обращай внимание на то, что место, где будет пягивать магии и где будет происходить. Или на пару часов раньше. Отшельник уже увидел это яние и старые... странные звуки. Возможно, это демон собирает свою силу, чтобы говорить с отшельником. Это и я цвет. зачем демон делает это если у, у него получится облатить человека то человек не может сопротивляться ага уй если я что-то вижу я дам тебе знать она Эй ты! Нет. Ну, мне доспехи никаких не дали, да? Значит, И да. Ты Встал отчета. чё-то Ммм а Все так случилось, случилось, случилось. То случилось. Снова эти светляющие излучения. Я как-то обычно лежал под открытым звездным небом. А, врага открыл я принес. Я узнал, что там старый свет появился. Время прошло. Кто ты. Кто ты сказал? Нет, нет, все хорошо. Может я этот мод и сегодня пройду, я не знаю. этот маскарад так я не буду с тобой разговаривать подожди минута как ты здесь оказался я здесь при приездом и видел здесь что-нибудь интересное разумеется я видел остров неподалеку там я чувствую огромную огонь и густу первый дым вот блин мне кажется, скоро м, надо у, уносить ноги. Кто куда? Мне некогда объяснять, должен убираться отсюда. Шельник видел огонь возле каменного круга. Значит, демон воскрес. И что нам теперь делать? Ради раз все устало, что вместе, но настолько не очень хорошо. Так, это значит, что я должен изгнать демона? Да и как? Можно скорее, пока он не на, на, набыл достаточно сил. Я попробую что-нибудь сделать. И вот еще 200 золотых монет я могу тебе пода, э, продать. Кожаные доспехи. О. Вот держи. Так, неплохо. Так. Пойду к наемникам, скажу там вот, которая это. Более, что я сделал для тебя? Да, ты, наверное, знаешь, что я собираюсь пропасом из животных. К сожалению, на острове Единого Варга, поэтому мне хочу ну, шкуру так. Я бы, бы тебе очень благодарен, если бы ты найдешь мне хотя бы одну. И для себя, и как я тебе найду эту шкуру. Как это сделать не важно. Главное, чтобы ты не нашел. Ну ладно, если что-нибудь, да. Я убил падальщика. Замечательно. Ну как же. Об, обучу тебя делать животных. Как как мы. Ура. Где же шкура? Подожди, а он демон. мы закончим, я так думаю. Так, здесь в следующей серии. Всем пока.